Я сейчас снимаю из офиса, у нас происходят небольшие ремонтные работы. Ну как ремонтные? Скорее больше облагораживаем стену. Стена была у нас покрашена краской, черной. В принципе, красиво, неплохо так бликует. И самая главная проблема в том, что звук, вот я записываю на нашем... В сервере, в студии. И звук имеет эхо. Вот чтобы эхо не было, мы попробовали, познакомились с ребятами Силт Пласта, они были у нас на конференции, и сейчас они делают вот такую штукатурку, жидкие обои, да, которые будет часть звука поглощать. Ну, задача, собственно, посмотреть, как это будет работать. И потом в деле покажу, насколько звук стал лучше. Или не стал. Сделали такую пока перестановку, освободили всю стену. У нас идея закатать этими обоями всю Абсолютно вот эту стену и может быть даже потолок. Но потолок пока под вопросом. Сейчас сначала сделаем стену и потом посмотрим, как будет звук. Включу микрофон. И уже будет понятно, как она в жизнь. Что за смесь, как она готовится? Ну, предварительно подготавливаем, замачиваем водой. Сиропластыр. То есть подготавливаем воду, берем какую-нибудь емкость большую, наливаем воды. Соответствующей с инструкцией. Грамматично все, сколько uh -huh. воды. Замачиваем, перемешиваем и наставим 12 часов. Uh -huh. подго на подготовленную стену. Подготовленная 11... какая должна быть? Она покрашена вот у нас просто сейчас подхода, да? Подходит, да? Грунтовано, да. Можно в тон, можно просто к нашим грунтом пластирским подготовить. То есть, как бы в основном uh -huh. так и делают. Погрунтовые. И, и так бы вот, после высыхания стены уже жабер, в два раза подготовка стены ведет. А будут ли проблемы если на углах, например, на это засохнет? Нет, да нет она засохнет, все выравнивается. То есть можно, в принципе, без подготовки, с помощью шпателя, да, достаточно просто Ну, если, лево. да, человек, не, как, который не, с ним не связан сильно, с этими обоими, не знаком, uh -huh. тут даже никаких сильных навыков не нужно. Uh -huh. Достаточно, вон, вот эта мягкая структура. Обычный шпатель, ну, вот кельма, пластиковый, и можно пробовать. Любой немножко хоть кто знаком даже и немножко уже может отлично подойдет даже с детьми позаниматься да, да да да так и вот оно как получается как у нас вот было сейчас обрабатываем арку и как становится вот да. этот край сколько времени там на все это потребуется вот у нас стена сколько тут метров наверное, 20, да где-то шесть семь часов, 6 -7 часов да, то есть два дня так получается это да, примерно два ага, дня отлично так ну хорошо а для того чтобы наносить в принципе особенно Какого-то оборудования не нужно, здесь потолки у меня достаточно высокие, 3,5, поэтому у нас есть такая помощь стремянка, а также высокий человек обязательно должен быть в команде, чтобы доставать до самого потолка. Вот, ну, смотрим, что получится, интересный переход и самое главное, какой будет эффект.